Очень часто так бывает, что в тот момент, когда человек просыпается, ему снится плохой сон. И на фоне этого плохого сна у человека в течение дня происходит изменение настроения в сторону ухудшения. И после этого человек встает, однозначно настроенный на то, чтобы вредничать, чтобы злиться, иметь плохое настроение, так как у него сон, он может его накрутить, этот сон и так далее. И после того, когда это все происходит, то э, появляется вопрос, почему такие плохие сны снятся, что происходит во время таких плохих снов и так далее. Давайте вспомним притчи. Они очень часто повторяются, это религиозные притчи. Это религиозные притчи о том, как Иисус Христос молился в пустыне и к нему приходил, приходил дьявол. О том, как молился Будда или находился под деревом и к нему приходил тоже силы зла и так далее. Когда они к нему приходили, приходили ли они к нему по-настоящему? Было ли это в реалии или было ли это в каком-то другом состоянии? Я хочу вам объяснить это. Когда человек живет или когда человек... Что такое жизнь человека? Жизнь человека это... Жизнь это инструмент... Души для получения наслаждения и радости. Почему? Дело в том, что когда человек теряет свое физическое тело и его душа объединяется вновь с божественной энергией, то там нет ничего, там нет эмоций. Там есть космос, там есть вечность, там есть спокойствие и тишина, но там нет эмоций. Там бесконечная, бесконечная, наверное, любовь, но безэмоциональная, порядок и так далее. Там пустота. И душа, которые дают возможность родиться в человеческой жизни, имея время, имеет возможность эмоционировать, имеет возможность радоваться. Но человек рождается не в одном мире. Человек рождается одновременно в двух мирах. Он рождается в мире астральном, в который мы попадаем после того, когда мы засыпаем, и в мире материально-ментальном, в котором мы находимся в тот момент, когда мы с открытыми глазами живем. Когда человек попадает во время сна в мир, в мир астральный, то в мире астральном находятся существа, которые умудряются объединяться, так как знают, что в такой мир, в котором мы живем, они попадут либо не скоро, либо вообще никогда. То есть это люди, в свое время души, которые совершили тяжелейшие преступления, которые находятся в этом мире, находятся веками, тысячелетиями, мутируют, не могут переродиться и превращаются отчасти в кристаллы, ну и так далее. И являются бестелесными, они не могут не вырваться и объединиться с Богом, не могут переродиться на этой земле, являются элементами зла, объединяются к этому злу. Когда такое зло объединяется, оно действительно может проявиться в настоящем периоде времени, появившись в виде галлюцинации прямо перед нами. Обратить, ну И может иметь определенный вид, в виде там, черта или в виде чего-то такого, что нас пугает. И в этот момент такая энергия может с нами даже контачить. Чего она хочет? Вы представляете, она хочет и она может сделать человека богатым. Каким образом? Увеличив нашу энергию астрала. То есть если нас сделать в астральном мире огромными, мы фактически автоматически становимся в этом мире богатыми, но сделав там за счет деструктивных сил себя большим, приобретя за счет деструктивных сил в астральном мире для себя большой объем или большое количество энергии, мы в этом мире будем проявлением зла, у нас уже никогда не будет хорошего настроения, мы уже никогда не будем хорошими людьми, мы всегда будем просыпаться с плохим настроением, мы всегда будем на что-то злиться, основными нашими задачами и идеями, будет месть злость провокация мы будем получать наслаждение удовольствие от того что мы губим души чужие как бы увеличиваем мир вот такого астрального э вот такой астральный мир при этом в этой жизни если увеличим астральное тело свое мы можем стать очень большими вернее очень богатыми если мы большие в астральном мире то в этом мире мы богаты именно поэтому я ввожу астральные э как бы работу с астралом на седьмой ступени и буду объяснять каким образом это все изменять в нашей вот такой ступени вернее во время марафона я тоже об этом говорю и мы можем путем увеличения ментала то есть задерживая дыхание в ментале мы фактически увеличиваем это в астрале то есть таким образом мы не через систему зла проявляемся на земле а через систему доброты при этом Обычно у человека есть те деструктивные силы, которые хотят, чтобы этот человек жил так, как он живет. Вот смотрите, как это все происходит. Конечно это не для всех умов и не для всех людей, которым ну, эта информация нужна, так как у нас сейчас на марафоне присутствуют люди, которые не проходили ни ступени, впервые попали вообще в эзотерику. Конечно же это не очень хорошо, но тем не менее хочу вам сказать, когда говорят о том, что существуют лярвы, о том, что существуют некие энергии, которые мешают человеку жить счастливо, то это правда. Как это происходит? Эти внедрения происходят, когда человек спит, и ему во время астрального сна, Приходит идея съесть что-нибудь, или его кто-то угощает, или с кем-то вступить в половую близость. Это некие субкубы, инкубы и энергетические системы, которые нацелены на то, чтобы в дальнейшем э, влиять на человека, чтобы в этой жизни, в ментальной, в человеческой жизни, он проявлял себя не так, как ему хочется. Как это проявляется? А теперь я могу вам дать совет. Он звучит так, смотрите. В тот момент, когда вы злитесь, вы можете физически справляться с Собой или не справляться. Вот если вы не справляетесь с собой или со своими эмоциями, которые у вас возникают, знайте, это нити или это части астральной энергии, которые заставляют вас злиться и за счет того, что вы будете злиться, вы выпускаете из себя астральную энергию во внешнее пространство. Когда человек злится, когда человек нервничает, когда он бесится, когда он то он является передатчиком, компрессором, который отдает огромное количество темной астральной энергии, проявляя ее во внешнем ментальном мире. Вот так это все устроено. Если в этот момент, когда человек злится посмотреть на него, то появляются у него определенные щупальца они прямо вылазят из его тела и это видно таким людям как я человек надулся обижается если на него сбоку смотреть то из живота и груди аж вылазят вперед я вам говорю большие щупальца длинные как вот у медуз у звезд и эти щупальца распространяются и после того когда они вытягиваются они как бы завязь такая происходит, и они в виде эктоплазмы отпадают вперед. И после этого загрязняется квартира, она там ползает, на кого-то заползает, особенно э, на пьяных людей, потому что тянется к пьяным людям, к наркоманам тянется. И вот эта эктоплазма, они ее собирают, получается, такие люди. В дальнейшем это приводит к заболеваниям внутренним, внешним. Человек становится неприятным, внешне неприятным, таким мыльным, каким-то сальным, знаете, внешне некрасивым затемняется пространство очень часто на лицо может такая как-то плазма залезть и у человека появляется ощущение будто весь мир темный она пытается в дальнейшем даже проникнуть вовнутрь то есть влезть обратно потому что вылезть вылезти она смогла а влезть не может и пытается влезть обратно как это происходит пытается залезть в живот у человека появляется тревожность в животе в грудь появляется тревожность в груди в голову появляется тревожность в голове что необходимо делать? Можно ли с этим как-то справиться? Мой совет такой. В тот момент, когда у вас появляется злость, ненависть, вредность, определите то место, где оно у вас есть. И попытайтесь от себя назад или вперед в темноте оттолкнуть эту тьму. Надеюсь, вы поняли, что я сказал с открытыми глазами, таким образом оттолкнув многократно, у вас полностью исчезнет данное качество, так вот работает эзотерика, мы не определяем из-за чего это возникло, почему возникло и как возникло, мы просто можем это путем своего усилия, путем накопленной энергии своих чувств, оттолкнуть от себя деструктивные элементы, которые мешают нам жить так, как хочет наше сердце и так, как хочет этого наше сознание. Естественно, несколько слов хотел бы сказать еще и о деньгах. В тот момент, когда вы переживаете, нервничаете, те торгуют, эти не торгуют, почему ушел, почему пришел, плохое настроение, хорошее, отталкивайте это из себя. Считайте, что кто-то в середине тянет или вылазит из вас, можете то что вылезло обратно запихнуть и оттолкнуть от себя, вы сразу же почувствуете насколько это эффективно работает. Это один из самых сильных методов, для этого необходимо только намерение, желание и это поможет вам стать в астральном мире более сильным. А так мы в астральных мирах как бублики, через которые как люди с дырками, через которые астральные сущности проникают и вылазят потом в этот мир и мы являемся своего рода потом фактическими существами, которые являются передатчиками сил зла. На, в мир вот таких светлых людей и чистых душ. И получается, из-за этого и происходят основные вот такие проблемы. Естественно, когда человек раскачивает себя, то он должен задать вопрос, он раскачал себя или через него раскачали его? И я хочу вам сказать, что это, скорее всего, второе. Очень часто именно вас раскачивают за счет И это не вы на самом деле. Почему? Если к вам ночью или утром лечь в кровать и посмотреть на вас, то вы хороший, добрый, мягкий ребенок, который лежит в надежде, что все будет хорошо. И еще если мысли не включились, если на вас посмотреть, вы как маленькие дети, и ножки подтянули, и глазки, и вы встаете такие вареные, добрые, хорошие люди. Просто у вас дыры, через которые заползают вот эти все силы. Из-за этого вам вот так в жизни не везет. Надеюсь, вы поняли то, что я сказал.